Ну,кс. Так вот. А, блин. на я бы сел, в ногбуком. А но Спасибо, Следи. Я товал, Анна. А да ладно. Моц. Но уроке. Маслон Хамармон. Вирцы, мой челмо. Ты скуп, пошли обысне руни, оченях. Маченях. Я же провод на схем. Ах, я бы... Малев, Мадора вытратил. Мы снова снабд. Выбрываю. А ведь мучитель селл ⁇ вел, должен обжоить. Найди тонца. Стирх, да, эргелев. Ну, еще на стажах смотрных. Мог не Моя он, меня мы, и манах бухаб, бухаб. если мы, он зряется. Мог он. Мы на ярви нечего, а до достаточно на рукам он а на их нефтяные до смерти до смерти обушил. Мы на ярви, да, и пикни. Ай, А да, да. А вы свежие, подождите, не соты, Всем привет, Макс Риск. Перед началом ролика я хочу вам прикинуть канал Макс Риск. Нажимайте на подписку. И прикольно будут ролики. Также в каналах у меня тут рекламируют это же буду рекламировать на канале Риск Старый Зуба Зуба Заходите здесь в вкладку канала Если он не важно Он сразу выражается он самый веселый и добрый Поэтому переходим к ролику А всем привет с вами Макс Риск Ну как вам понравился канал тоже Макс Риск Мы там тоже снимаем с друзьями Может там переходите Там тоже мои ролики есть там чаще ролика, чем на этом канале, поэтому лайк, подписка, и у вас выпадает сигначка, бам, фазе выпадает. Так что ждите, скорее всего, будут фазе Ну или же нет, тогда убираете Луи. А если тоже нет, то убираете Луи. Значит, смотрите, у вас есть ваш к Луи и 10 просто к фазе. Остальное все зависит от вас. Что у вас выпадает. И пишите в комментариях, что тебе выпало или Луи или какой-то персонаж, который ты сам задумал. Именно тебе, а не мне. Ну, возможно, если ты не играешь зубом, то давай-ка я попытаюсь выбить. Только, конечно, я не везучий в игре зубом. этому не везет мне и бравли тоже, кстати. Канал по Бравлу тоже у нас есть, в принципе. Там не везучий. Так, вулкан. Тратить нужно, как цена Сипала, но, блин, дороговато, слушай наш его а потом уже скин как и покупать сэкономить а то так дороговатенько ну, вообще, надо дорого для меня для кого огнучку нет денег ну да это правда я звук да? так быстро Узываюсь. Я лишь такой другой комплект взял так помочь конечно и кому то помочь часть конечно меньше подав заявку на вступление и кто-то не принимает я как я понял слышь, я хочу уйти с этого севера как будто какой-то странный север блин одном я у вас я на я вас зазвучить на мою или Уезжай, не жив, не... есть, выезжай, заражай, как я тут... Я убнул, Я сядь, вот не надо, вам я Смотри, я здесь я попузнал, Я между циркой Я вот два доска мадалына. Магишни, но здесь на обрух ног. Обдарь, я работаю, слышишь, о сну о раздежде. здесь на идоховых у менях. Я мы все убацируем, с ними с ними да. Мы отжигаем. И с снова снова снова снова снова снова снова снова снова снова был снова снова снова снова снова снова снова да си. Да. Только тут на угад, или попасть правильно. Бакуган бой, Бакуган, поле. И просто наверное, мастер. Еще лагает, конечно. Серия Х2. Попадаешь два раза, получается тебе два раза больше. Чего там. О! Не, по-двом И последний бой. Да, у тебя 10 плюс ещ. Для преимущества. Чайна. Трокс. Макатаур бой. Макатавр, Наполин. Сторжи. И когда 3х, то у нас будет больше g -SIL. Там еще 3-я запасная штука. Вот она. блин не с 50 победа типа, про, хотите продолжение лайк подпискам мы победили давайте сильно соперник я уже сто лет играл один год назад один год назад как сто лет А драгу в конце, да? Я думаю так сойдет. Посредине драгу как будет. 50 левов, а там сколько-то будет. Ну, если будут на голокосы, то, конечно, будет. А пока нет. Пока... Вау, у него трагу с первой. Ладно, у нас неправильный ход. Ну ладно. Ага. Постараюсь как-то вырыть. Так, давай тут. Бакуган, бой, Бакуган на полем. Ой-ой, мне кирдык, слушайте, он попал Бакуганом. 100 G-сила. Меня он победил. Прикиньте. Показатель G-сила 300G. Больше данных нет. Драго, докажи, что ты сильный. Бакуган. В бой, Драго. На поле, вау. Показатель G-сил увеличен. У меня тоже 2х, он умеет играть, чем первый чай Потому что показал сопернику. Насколько я способен на да? ха, понял. 285 G сила. Чайно показать G сила 165. Больше данных нет. Ха, ну и отлично. Бакуган. В бой. Бакуган. На поле. О, на мину попал. Я буду 25G. И все Там ничего нет, только минус. О. я думаю что у меня тоже такой будет, будет. 300 g от про от... от... от... от... от... от... от... от... отчет сначала черт сначала да? бонус у нее 375 он тоже а, он сильный кстати в конце подался он 2 даже сил больше то есть уже соперник сильный он молодцы разработчики да. Ах, те, кто не умеет играть, хай смотрит ролики, чтобы узнать, как побеждать. Тракус. Гайд. Показывал гайд. Как побеждать. Так, ну давайте. Действительно, сидел нормально. 100. На поле. Ё-моё, да, есть. А он-то на поле? Или он промахнулся? Как думаете? Ой, дракон, ни на что не способен. Да ты монстр! Ты офигенно сильный. Ладно, давай-ка. Максатавар в бой! Максатавар на поле! Отлично, просто снайперским. Так, я не видел, какого у меня багуган был, какого он запускал. Серия 3, точно, кнопочки. Нажимаем очень много раз и побеждаем его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 Багуган на поле Макса Тауэр. А знаете, мне нравится этот Макса Мы с ним подружились, <с как настоящие. Ну что, способность активировать? Плюс 150G силы. Минус 250. х это мало. Так ты мне достал, полковник труп. Ага, драго, давай-ка. Бахуган в бой. Заканчивай драго Окей, дым. Багуган на поле. У него Багуган упал. Я не знаю, что с этим полковником, но он явно спиан. Полковник, мы тебя выигрываем и выиграли. Победитель Дэн, отлично, мы победили. Так-так-так-так-так, одиннадцатый так, так, так, так, уровень, или же нет? Блин, ну жалко, а я бы хотел. Ну что ж, продолжаем. Кто будет стоять на нашем пути, кто пожалеет? Скажи мне, пожалуйста, Дэн, а зачем ты берешься Или ты просто любить Бакуганов? Я бьюсь за свободу Бакуганов. Мне нужно спасти от плохих, как ты. В смысле? Я тут ничего плохого не делаю. Так, карта Вородным полем. И карта Вородного поле. Макса гидроус Бакуган в бой. Макса на поле.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 Уровень силы 950, уровень, уровень силы 950. Это ровно как-то. в бой. Пакуган на, на поле. Вперёд, Барус, титаниум, Макс Сатава, да? Чего тут? Призы нету? А, ну да, есть один человек. Полковник Труп. Вызываю тебя на бой так думайте, нам этого хватит потом после этой игры у нас будет там одиннадцатый, второй, двенадцатый Ядроус открывается на уровне 13. вот его тоже нужно взять на двухсотый, двухсотый, сотый вот тебя вот максотауэр а то мы будем проигрывать вот так вот ну что ж, поле игры открыть с пушки. у меня есть там. на поле. На попробовать у уровень силы мощным, поэтому нужно именно туда вот целиться. Бахугант бой. Ай-ай-ай! Я попал на него карту. со сильнее, чем я думал. Хорошо, Бакуган в бой! Драгон! Вставил болтун! Мы да сейф бацейрт, мадусин руон! Нашил басан восьмок! Мы сейф да заносит улитиба мтей! Ахатай эстарен гиросин басапс! Сверх здорово тракт! Здорово тракт! Муны мяну обманщик, а лёпа на гухам! Я убнул в мы до синего войны, или мы, или мы, не не все жили, давай, звоннист. или... страх дал. Алис, давай, ну, или А так. я вот Алгард, у меня же работающие нылюбы выседают. Алгард, Я... алгард, алгард, алгард, алгард, алгард, алгард, алгард, алгард, Малеупман, дорогой траву, хуалби. что, рово, травух. Малеупман, маврка Сверх, да, верх, верх. Мы ложились, яр вдруг бодла. лежит, тряхма. Мы с но манун, не лысишь до Мы с там сыт. не беру уда, везнемся в И фат ду я Начните, да, имер. Зачем в нагуха. Я убну нагуха обычно. Масиочну, она идет Я я А уж я я просто мощно. Так. Поле игры открыть. Блин, я случайно.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 Драгоноид на поле. Трокс на поле. Показатель же сила одинаковая. Больше данных нет. Нормально, нормальный соперник. Везет или не везет? Ничего, Нормальный. Второй бой. Третий бой, наверное, убить стопроцентно. Трокс против Макадавра. Макставер. Покуган бой. Трокс. На поле. Макставр на поле. Давай. А, твой пуган не попал. Так, чем больше я так сделаю, тем больше уронить закончится с тобой катку, да? Ну и отлично, в принципе. 245. Блин. 445. Блин, еще 5G осталось. Мой драга тебя добьет. Да, лайк ставьте, подписывайтесь. Дискорд может найти в поисках. Но я думаю, о канале найдется. Так. Мне даже способности не нужны были. Все, я убрал. Если будет такая карта. Минус тот же силы Дарпаса. Э, э, как это назвал, Гуган, О, плюс 200. Tom, как то, как так вот. А что ж, дорогие друзья. в видеоразмотра. С вами был Макс Риск. И второй уровень. Всем удачи и пока. А да мне Ах Боже, пусть я задушил. Да, махайлю в побежать уже. Сделай. Пусть я еду в суманок без герцкого. Пусть я еду в суманок без герцкого. Пусть я еду в суманок без герцкого.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 ну, все-таки что форку поступчет, и Ну и мир ваннули. Кзел, я за сай, и нахуй, я мы не показываем счастье, теперь от мертвышленное море на сел в салат сай, вот что Малыш, мужик, мужик, мужик, мужик, мужик, мужик, мужик, мужик, мужик, Хирудок, что и я в не без я я могу Что я зверничал, невезimer тебе все подарила остался хаос потому что они наверно самые крутые вентус аквас пирос даймонд один даймонд пирос второй в смысле <laughs> так вентус третий вентус третий айбралы четвертый Аквас, пятый, Даркус, шестой и Хаос. Да неужели седьмой? Три, пока что три буквы. Напиши комментарии, сколько их уже? Четыре, пять, шесть, Даркус, семь. По-любому уже 7 Семь. готово вот готово ой наконец-то столь блин заходил да и Давай сразу играть я бы докажу что самый сильный Бакуган Браво Бакуган Бравл Баку Баку браво. А, баку Баку-Браво. Это он, Бакуган. Разъезжаем. Первый уровень. 200G. Стоять же. же Мака-Тавара против драгоноида. акукаунт бой победа за мной 500 так он еще и 100 100 и 200 равная сила на не дай место нормальные нормальные ладно друзья сейчас покажу и скажу сколько мне тогда ролик придется снимать вы не знаешь что теперь делать куда проживаю этот день так да уже придется слушать ютуба а не меня никак я хочу как ютуб скажет снимать такие правила ютиба новое правило придется шапа делать. такого. Эх, вот, сейчас показывается 6 минут. А ролик на страйк. звуки Альгиа страйки. И... Эх, ролик 20. То есть много. Только мы снимаем. 20 минут. Тут ну, вот он, наверное, знать. Говорят, тут, mm. то есть говорят, короткие ролики снимают. Монолитики. Здесь, давайте, Aha, тут еще не обработали данную. очень говорят, часть снимает, это а все будет нормально. Егор небо сказал один, ну показать статистику, Смотрите, много снимаешь короткие, ну 8 минут ролик нужно, что потом продвигалась если меньше снимать то это, это будет неправильно так что 8 минут, снимать. минут ролик не снимает ладно придется 8 минут ролик снимать как я с может возможно как-то получше всем удачи пока а ну покажу экрана да. как-то неправильно очень побеждать не те кто я третий вес побеждаю кстати всегда третий хочешь пересоединиться нет я обиделся мне просто больно все какое имеем право с вами никакой всем удачи пока на сообщение Наверное, еще за не прикиньте мне за покоя вот, что там лично ничего хоть какое-то спокойствие но потом они мне кирпиты скоро скору всем удачи, пока за да что? Да скоро по Пока, всем. Подписка на один канал. за место место место место место место место место место место место место место место место место место место место место меня место место место место место место место место место место место место место место место место место место место канал Видно блин, даже видно да, Ну лажь поделать, значит, не стал ну еще вот даже кнопка есть. Заходим значит на ролик, без рекламы видно. Так что смотрю. Заходим также закрепленном комментарии читать Discord. Да, там есть. И также есть на канале еще. Покажу вам, что реально я такого уже делал. Чтобы мы поверили мне. Так, дискорд заходим. Это мой дискорд там точно никто не забавил. И кого тоже. Так, никого не забавил. А, как зуба. Поэтому... Я не был баняк, как зуба. В общем, у нас есть ролик под названием. Вон он, кстати, GVT. Ну да, если вы скажете, что я кое-что изменил, то я вам, конечно, покажу, чем там дело. Есть тоже так же, если зайдем. ну хай, загружается, мощно? Есть ролик? Нет. А, скрол. Нормально же скрол. Ну, север. но есть. Ну, это маловато. Я знаю, что есть еще сила мощнее, на 600. у нас было мощно. Синдос, Бакуган в бой. Вот туда давайте-ка. Бакуган на поле. Давай-давай. Есть. Третий бой начинается. Командная битва покупает Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Так, так, так, так, так, Давай, давай, еще, еще, еще, еще. 455, маловато. Да, я знаю. Ну, я думаю, так ее уже прикончим. Давайте посмотрим. 695, отлично, мы это сделали. Ну что ж, получай, Чайнал. Ну что ж, по бедрам Все, да, как-то уже...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 Так, тут у нас есть багулог Интерфейсы. Так, у нас есть бакуган. Ух ты, смотрите, ка Что за бакуган? 700 G силы уровни. Ух ты, они еще раскрываются. Так, другие фракции. Ну я, это наверное, новенькие. Да их наверное, многовато. Как думаете, тут есть драгом Ух ты. силы 300g другие фракции то есть ты тоже дорогого фракциям покажи мне да ясненько пояснением и достижением 12 ранах получим получено ну что ж символром за просмотр всем удачи и пока также подписывайтесь на этот канал Нажимаем отмена. Там да, мы знаем, все оно проверено. Отлично, давай-давай-давай, вернемся. 2021-2021 апреля, но обновление в 2020 году. Вступая в бой, сражаясь, атаку-то вот, различные исправления, коррект, а нет, коррект -акция.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 Как-то я не умею управлять. Эй, а где картинка? Эй, дождите. Я запицу, дайте нормальный обзор сделать. Разработчики, блин. <coughs> <coughs> ну, в общем-то там есть там нет карты способности он просто кидаешь они превращаются как правильно кинешь на улад еще нужно правильно попасть В принципе можно всех победить Но на это не смешно Пошли мы. Раз два. Это мой сам позорный день тоже. Не первый раз такой еще был. Одна. <смех> так, дальше мы смотрим. Музыка где-то у нас есть. Итюн. Музыка пишется мы здесь. Гераки, ттю. Зуба, зуба, зуба, зуба, зуба. О. Ну да, да, да. конечно, видно, что. Э, 2020 год, полгода. Но есть правда еще. Вот смотрите. Орико. One day. О, рекераки раке В 2019 году. Если вы изменяете там название, то название тут не изменится. Это теперь Discord. Алло. Оно не изменится. А но не изменилось, значит, значит, это все правда осталось. Рикерекето раки тете это копирующий я помню кстати его ролик мы замечали его обще заходить получается младшего младшему всем желающим а кто уже месяц пишет мне сообщением, например два месяц вот напиши мне сообщение месяц и так смотрим месяц есть нету сегодня сегодня 05.1 нужно еще буквально 0 до нужно 31 первым так что потом эти тебе модера а потом уже у нас будет 6 месяцев даю старше модера будет классно так что переходим обратно если мы побеждаем пока доказываю что да реально победить есть игроки которые вам покажут что да реально победить так что Еще одну катку. или хватит это последняя когда чувствую, что хватит. Я посмотрю, субтитры ролики смотрит, возможно, я потом узнаю, сколько мне нужно вести ролики. Покажу вам аналитику. В принципе, почему и нет. Разрешено. не разрешаю показывать вам аналитику. Некоторые вообще не разрешают скажут, ах, вы что такие, вы что-то расскажете и тигру и он потом что-то там почитает. О, слушайте, тут нас вообще. Вау, я куда-то звалю первый раз вижу, когда я завалю такого коротышку. Покажу аналитик, покажу, что там делал. И покажу И теперь научили такого говорить словом. Так что не удивляйтесь. И блин, учит меня целый день, бля. Популярно смотрю, что поделать. И привыкаю. А. Отвык... Отвыкнуть не знаю как. Напиши комментарий как отвыкнуть такого. Теперь как они. Можно нужна неплохие, а возможно, не хорошие. дома нужно отступать еще. Кто-то спрятал всем, но. Опа, ну кто здесь, тут? Пал, а? Паз. Попал. Знаешь, какой ты снайпер? Эй, эй, куда идешь, слышь? Ну, блин.